о силе его убеждений, которые никому не удалось повергнуть в споре. Под впечатлением его проповеди стали перекрещиваться в новую веру и православные. А опаснее всего то, что он не признает ни иконы, ни Христа, ни святых мощей. «Пора бы царь-батюшка призвать этого смутьяна к порядку», наговаривали императору придворные, как бы чего ни вышло. Тем паче, что вера-то у него не русская, а какая-то английская или германская.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 Просит брат Ребошапка Евангелие. Подали ему в дорогом переплете книгу с золотыми украшениями, бриллиантовым крестом. Ребошапка раскрыл Евангелие на книге «Деяния апостолов» и прочел две главы, 25-ю и 26-ю, повествующие о беседе апостола Павла с царем Агриппой и Вериникой. Во время чтения лицо монаха смягчилось. «Вот во что я верю и вот как следует поступать со мной», — кратко признался Ребошапка.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 Никогда еще не слыхали они о могущественной воле Божьей, зачертившей героя веры.